Ребят, всем привет! Ну что, наступает осень, уже наступила, уже вступила в свои права И сегодня я хотел бы поговорить про теплое снаряжение А конкретно про теплый спальник от компании Новатур Сибирь версия 3 Вот так он выглядит в сжатом виде, уже скомпрессованный Начнем, наверное, с компрессионного мешка Очень плотный, смотрим ткань Здесь написаны все технические характеристики комфорт температура минус 5 экстрим минус 20 что значит дальше смотрим начнем с молнии молния такая вот прочная таким хлястиком здесь есть липучка для того, чтобы она самопроизвольно не расстегивалась ночью двойная собачка чтобы было удобнее изнутри застегивать значит. внешняя часть спальника сделана из материала полиэстер технологии Rip Stop. это защита от разрывов прочная достаточно ткань утеплитель у спальника холофайбер это очень и очень замечательно, он легкий, тепленький. Также на спальнике нету сквозных швов. Это добавляет тепла. Швы все вот такие. Качественные. Размер данного спальника L это для людей до 195 сантиметров. Но вот во мне 175 и остается в ногах еще место примерно вот столько. То есть сюда, если холодно, сюда можно положить одежду какую-то, чтобы она утром, после ночи была не ледяная, можно было теплую одежду сразу надеть. Это удобно. Дальше смотрим. Вот такой приятный желтенький цвет. Здесь есть воротник для того, чтобы не задувало ветром туда. Есть вот такой карман, туда можно положить ну, телефон или либо аккумулятор, чтобы на морозе он не разряжался. Также вот здесь воротник утягивается. Для того, чтобы молния не зажевывалась, не зажевывала вот внутренний материал, здесь вот так прошита такая полоска из ткани. Тоже очень удобно В капюшоне у нас есть Также утяжки Можно утянуться полностью Ставить только нос и рот Чтобы можно было дышать Дальше На спальничке есть Вот такие Лямки Это Для того чтобы Можно было в условиях похода Его просушить также сзади вот здесь тоже подвесил, высох, замечательно. Ну что, ребят в общем и целом, хочу сказать, что спальник отличный, просто отличный, теплый, мягкий, приятный на ощупь. Если вы ходите в какие-нибудь зимние, осенние походы, если вы ходите в горы, в холодное время года, спальник незаменимый вообще. Выбирайте, смотрите. Покупайте, ставьте лайки или дизлайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо и пока!